Уважаемые дамы и господа, сейчас вылетит вспышка. Привет, хочу сказать то, что следующего следующее воскресенье, 3 мая, мы разыграем крутой набор химии. Вот такой, сюда входит очиститель стекол, универсальный пятноводитель и химия для сантехники это ты получишь бесплатно просто переходя на наш сайт совершая любую прод... покупку любой продукции керхер мы выдадим тебе купон на розыгрыш ты увлечь. от нас у тебя осталось всего лишь два воскресенья до супер розыгрыша сейчас ты можешь выиграть химию а следующего воскресенье еще можешь что-то выиграть а потом ты можешь выиграть громадный телевизор так что переходи к нам на сайт на сайт покупай любую продукцию керхер получай купон регистрируй их и участвуй с нами